Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Данное поздравление относится к ветеранам Великой Отечественной Войны, защищавшим нашу Родину в лихую годину, а также к тем, кто во исполнении собственной воинской присяги и гражданского долга встал в ряды лиц, возрождающих органы управления Союза СССР и всех его структур, несмотря на полную фактическую оккупацию всей территории нашей страны. Всем остальным рано или поздно придется вспомнить торжественные слова, произнесенные им в присутствии своих товарищей. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона